Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто". Меня зовут Сергей. Сегодня будет не совсем обычное видео. Дело в том, что когда-то, наверное, около трех лет назад, я делал один проект, который называется kolobonga.katalog. Он лежит в общем доступе. И совершенно недавно я на него наткнулся, так сказать, запустил, посмотрел и ужаснулся. Надо сказать, что он сделан на версии 2.1 Core. И на тот момент я использовал некоторое количество сборок, много оверрайдов, много всяких разных наследований. И э, я задумался мыслью о том, что вот если бы я его начал делать сейчас, то что бы я изменил. И э, думаю, что это видео будет показательное, особенно м, учитывая то, что технологии очень стремительно меняются, проекты меняются, платформа меняется, язык меняется. И в общем есть... Э, предпосылки к тому, что можно было бы написать этот код по-другому и вот этот обзор я хочу вам сегодня представить. Итак, этот проект называется kolobonga.katalog Он лежит на гитхабе в открытом доступе Здесь есть некоторое количество видео, в принципе, вы можете посмотреть на тот момент презентацию Ну и есть, собственно говоря, сам каталог Надо сказать, что здесь есть даже презентации Ну отлично, ладно, давайте тогда загрузим его в райдер и посмотрим, что в нем, собственно говоря, не так но перед тем, как переключиться, хочу напомнить, что подписавшись на канал, вы получите уведомление. но опять же, если поставите колокольчик о том, что вышло новое видео, чтобы не пропустить. В общем, вы все это знаете прекрасно. Переключаемся в райдер и приступим. Итак, друзья, начнем с того, что в Солюшене есть 4 проекта Core, Models, Data и Web. Я их назвал в порядке зависимости друг от дружки. И э, следуя концепции Clean Architecture, которую вы, естественно, все прекрасно знаете, э, там есть Domain, Infrastructure, Application, в общем, э, я бы не менял название, может быть, название, собственно говоря, не важны, а вот то, что э, весь проект разбит на 4, весь Solution разбит на четыре проекта, это, на мой взгляд, э, отработало на ура, я и сейчас так, собственно говоря, делаю. Надо сказать, что использование экзепшенов, э, кастомизированных под конкретный проект, это очень хорошая практика. Э, теоретически я бы даже их называл бы с префиксом по названию проекта, то есть не микросервис как в данном случае, аргумент null no exception, а допустим каталог аргумент null no exception, ну или какое-то такое название, которое бы говорило о том, что это привязка этого экзепшен именно к этому проекту, то есть кастомизированный. Какие плюсы? Очень просто. Когда вы выхватывать какое-то исключение, и оно начинается на префикс, который вы знаете, вы точно знаете, что это исключение выкинули вы. Это удобно и отследить, это удобно и отредактировать, и вы, ну, отредактировать в том смысле найти, где это, собственно говоря, произошло, и, в общем, принять меры. Если вы получаете аргумент на exception и нету префикса, то тут уже, как бог вот, надо положит, можно искать и точно понимать, что это уже выскочило исключение из системы и где его, ну, в общем, достаточно серьезно. В общем, от того, какое исключение выскакивает или которое исключение вам приходится обрабатывать, допустим, в багах, да, или там при работе с клиентами, вы можете примерно определить, какое вам время потребуется на его устранение, ну, например... Так что использование э, кастомизированных э, экзекю, э, эксепшенов это на самом, деле, ну, на самом деле хорошая практика. Это подтвердилось и это хорошо, я до сих пор так делаю. Надо сказать, что здесь вот, в Core есть некоторые модели, которые, как бы, ну, кроме как допустим в этой, вот, например, Sand не -E используется. Это не хорошо, не плохо, в том смысле, что если у вас есть интерфейсы, которые должны их использовать, это хорошо. Вам туда нужно выкинуть так, так называемый DTO или V-Module, или еще как вы их назовете, или абстракции какие-то. И это сработало, это хорошо, этого я бы не менял. Следующий по очереди это модели. И, собственно, если бы я начинал новый проект, ну, вряд ли я, наверное, что-то поменял. Хотя, знаете, наверное, поменял. Сейчас вот я смотрю, продукт так есть. Это как раз связующее звено для Money-to-Money. NT-Framework уже понимает и вот этого класса бы просто не было. С моделями все очень просто, я их перетащил, они мне в отдельной сборке. И для того, чтобы, допустим, есть такая штука называется LinkPad, можно подключить эти модели, то есть эту сборку непосредственно, и использовать эти модели для написания запросов в application dbkntx, ну, в смысле в NT-Framework, это на самом деле тоже очень удобно то есть я бы оставил бы разделение. с моделями все давайте перейдем к Data итак что у нас лежит в Data и здесь на самом деле есть базовый один класс который DbContextBase и надо сказать что единственное его предназначение это наследоваться от Identity и в методах SaveChange проверять наличие совпадение сущности, ну, то есть имплементации iAuditable и подменять какие-то значения по умолчанию. То есть, если у меня было значение, то createded подставляется вне зависимости от того, было оно задано или нет. Ну В общем, если было задано используется, если нет, то есть дефолтное значение, то э, ставится э, прямо из коробки при, перед сохранением. Это на самом деле удобно, это работает. Также работает updateded, я бы не стал здесь ничего менять. Единственное, что я скажу, что возможно, ну, вот это вот наследование, которое привязано к Application User, Application Role и непосредственно к типу GUID, это наверное чрезмерно я бы, наверное, это реализовал уже непосредственно в самом Application DB Context, потому что ну, нет сложности в том, чтобы удалить вот эти вот бизнес-сущности, да, или там добавить новые при оставке, ну, то есть, если оставить это, так сказать, db context base в реализации application db context. Я бы это вот наследование, наверное, бы не делал, потому что, ну, кстати, здесь есть application db context. Я его создавал, насколько помню, для того, чтобы покрывать юнит тестами, но надо сказать, что все сильно поменялось в том числе и для unit test и всп. то теперь бы я вот этот вот э, наследование и вот этот интерфейс бы просто бы э, удалил бы и не использовал. Ну и дальше что мы здесь видим? Мы видим здесь э, э, инициализацию в отдельном про... в отдельном файле, в статичном. Это на самом деле много раз работало. Я, бывало, просто перетаскивал эту папку и потом после этого появилась такая концепция как дефинишены и она сейчас развилась в отдельную сборку где-то видео на канале есть, посмотрите ну и миграции остаются миграциями, надо сказать их было здесь не сильно много и наверное с этим... а вот смотрите, модуль Configuration а, на самом деле эта штука полезная, и я рад, что я использовал не атрибуты, которые раскиданы по сущностям, а непосредственно конфигурации. Давайте открою какую нибудь для примера. Ну, например, категории «Model Configuration». Напоминаю, что у меня действует моя собственная договоренность со мной, что все конфигурации для моделей я оставляю суффикс, который называется «Model Configuration». Это на самом деле легко, легко искать. Ну, например, я пишу «Model». «Configuration», и как вы видите, все вот все конфигурации вот у меня на ладони. Это очень удобно. Суть сводится к тому, что конфигурации бывают разные, и я их могу найти в определенной папке в разных проектах и посмотреть, как было сконфигурировано то или иное поле. В конце концов, могу скопировать эту папку, подменить значения И надо сказать, что здесь я еще использовал базовые реализации от наследники, от I-Entity Type Configuration. Ну, не скажу, что это мне прям совсем сильно помогло. Ну, если бы это была, наверное, отдельная сборка, которая бы каким-то образом была непосредственно к Entity Framework, то, наверное, это помогло мне быстро создавать конфигурации, хотя <связываю> Ну, не вижу я особых плюсов. Непонятно. Э, смотрите, это. Так, давайте я а, смотрите, клагон Getty Framework Entity Base оказывается Auditable с Identity, с Auditable интерфейсом, лежит в отдельной сборке. Я проверю, что это так. Да, это отдельная сборка, и непонятно, почему в этой сборке я, собственно говоря, не сделал и вот этот вот avi Я точно знал, что это будет. В общем, вот эта вот нестыковочка, она на самом деле непонятна. Но, смотрите, здесь два варианта. Первый вариант, вот этот вот Auditable и вот этот вот Identity Model Configuration положить в ту сборку, которую я сейчас показал, но я бы так на самом деле не делал. Почему? Смотрите, так или иначе, ваши проекты будут жить долго, и сборка говорит о том, что это будет шариться на несколько проектов, и суть сводится к тому, что если у вас есть проекты, которые на разных платформах, вернее на разных версиях, для какой-то определенной платформы, сделан, например, 2.1, 3.1, 3.0, 5.0, 6.0, то ваша сборка должна внутри содержать реализации для каждых из этих платформ, либо сделана на, сделан на э, NetStandard 2.1, ну, в общем, чтобы можно было между проектами кидать. И это дополнительный, так, как по-русски так сказать, Гемор, который, собственно говоря, вам придется тянуть за собой. Проще, конечно, было бы в эту папку положить содержимое вот той сборки и тащить ее из проекта в проект. Во всяком случае, это точно бы вам дало возможность максимально быстро перескакивать с одной и новой версии на новую, ну, в смысле, на другую версию и копировать, допустим, там с, минимальным, с минимальными правками этих сборок, этих классов, может быть, наверное, это был бы правильный подход. Во всяком случае, я эту сборку, которую сейчас вот вам показал, ну, стараюсь не использовать, потому что вот наступил на грабли и рекомендую вам как бы не использовать. Ну Вот видите, что есть нет стандарт, 3.1, уже 5.0. И для того, чтобы в 6.0 нужно туда добавлять какие-то фишечки из 6.0, хотя она, конечно, будет работать, но от этого как бы... Не особо много плюсов, просто больше гемора. То есть сборки сборкам рознь и нужно понимать, что и для чего вы делаете. Я бы на своем опыте вам порекомендовал бы не выносить такие маленькие сборки, которые несут функционал с привязкой к конкретной платформе, к конкретной версии, конкретному даже другой сборке, например, Entity Framework. Итак, пора, наверное, перейти к самому интересному проекту, который называется «Web». Давайте для начала посмотрим какую версию «.Net Core 2.2». Ну понятно, на самом деле старый проект. И э, смотрите, какая здесь есть концепция. Есть такое понятие, давайте вот с чего начну. Я, я, вот у нас стартап есть, смотрите, уже на тот момент пытался разделить вот эти вот все конфигурации, вот здесь вот у вот, меня dependency контейнер есть, здесь у меня есть какие-то configuration application, напоминаю, что есть такая штука, как definition и сборка, вот это вот все началось именно отсюда, то есть я точно понимал, что желательно разбивать это на части, другими словами, допустим, если мы конфигурируем какой-нибудь курс, то вот это вот делалось таким образом в одном файле. Вот это разбиение на куски переросло в AppDefinitions. Ссылку я уже где-то показывал. Это на самом деле сработало. Это работает исключительно хорошо. Мне нужно было, если вдруг я создавал, допустим, какой-то другой проект, мне проще было найти вот в папке AppStart, нужный мне какой-то конфигуратор, например, Core, я его копировал, это чудно, чудно работал из коробки, это оправдало себя, это круто на самом деле. это, что касается вот таких настроек приложения, то есть конфигуры сервисов и App Configuration или Configuration приложения. Давайте теперь посмотрим, что есть в этом проекте. Ну, Смотрите, автомапер я вот до сих пор использую, этот использую, вот этот я уже не использую, тоже не использую. Смотрите, я в этом проекте грешил тем, что делал некоторое количество нугит пакетов, которые больше, ну почти нигде не использовал. И надо сказать, что это такая большая ошибка, которая... Часто завершают разработчики, и я среди них. Собственно, речь идет о том, что неизвестно, будет ли этот пакет востребован, неизвестно, нужно ли его где-то будет еще применять, и поспешность в том, что я вынес это все в отдельный пакет, потом это прицепил сюда. В общем, это чрезмерная какая-то какая знаю, перегрузка вот этими самыми пакетами. Более того, их и поддерживать на самом деле сложно. Ну, надо сказать, что достаточно правильные пакеты существуют, в том числе и у меня. Вот этот вот Operation Result я его достаточно часто и много использую, он уже, наверное, перерос в большую версию. Это сейчас я уже почти не использую, потому что есть unit work отдельная сборка, которая из пакета, о, в смысле уже реализует page List и привязанная к то есть к DB Context, очень хорошо. Давайте посмотрим, что я бы сейчас поменял вот Смотрите, во-первых, контроллеры Вы знаете, что есть такая штука, называется Minimal API И, наверное, я бы все-таки воспользовался ей Но даже если вы любите контроллеры и вам удобно их использовать, я б, наверное, применил такое понятие, как Vertical Slice Architecture. Очень настоятельно вам рекомендую познакомиться с этой концепцией. Она, Смотрите, что я имею в виду. Есть, ну, допустим, какой-нибудь, я не знаю, Products Controller. И вот эта вот штука, Writable Controller, я когда-то прям много его использовал и понял, что он быстро дает разработку, то есть начать быстро какой-то сделать проект, который может быть записывательный или не записывательный, ну, то есть Readon ли Write был контроллер. Вот быстро можно сделать при помощи той сборки, вот которую я сказал, что unit Work, вот эта вот сборка, она находится в NuGet пакете, и там есть вот эти контроллеры. Она дает возможность, эта сборка, начать стартануть проект. Но дальше, э, для того, чтобы сделать какие-то там специфичные настройки, специфичные какие-то методы, и там как-то по-другому использовать, это очень сложно, и нужно было бы дорабатывать сборку, но, слава богу, не, не потребуется. Ну, смотрите, здесь на самом деле очень много кода в этой сборке. И она действительно позволяла достаточно быстро стартануть проект, если вот... Это предел ваших мечтаний, это было бы на самом деле круто. На самом деле, эта сборка достаточно хорошо описана, но я бы больше так бы не делал. Почему? Ну, потому что архитектура поменялась, например, Vertical Slice Architecture появилась, есть веб-пейджи, так называемые Razer Page, и там все крутится вокруг концепции одного реквеста, то есть реквест сквозняком проходит сквозь все так называемые лайеры то есть вот эти лейеры разрежа... разрезаются на так называемые слайсы. И это на самом деле вам дает возможность в, одном, в одной фиче, да, в одном методе к этой фиче заложить непосредственно всю информацию. Здесь, как я вижу, есть у меня инфраструкция и в ней напихано все. Ну смотрите, отдельная папка для мапперов, отдельная папка для провайдеров, отдельная папка для сервисов. И даже вот валидаторы есть, ну и даже view модулы. Смотрите, какую, какую я хочу донести до вас, до вас мысль. Вот если бы говорить, ну давайте да, я немножко даже порисую. Смотрите, у меня так называемые лайры, да, где у меня вот здесь вот этот вот контроллер. Ну, представьте, что здесь написано контроллер. Здесь вот э, какой-то там дал, да, Data Access Layer, неважно, какой там сервисы или репозиторий или вообще Work, неважно. Ну и вот здесь вот сама база данных. А чуть выше у меня над контроллерами, в общем-то, какой-то там UI, который, в общем-то, дергает какие-то, собственно говоря, методы. Этот UI может дернуть метод один, который пойдет, в, ну, допустим, там, в какой-то контроллер, вызовет в этом контроллере какой-то сервис, и этот сервис пойдет в базу и вернет вам какие-то данные. Другой метод, ну пусть он называется метод 2, видите здесь написано метод 2, также может пойти в контроллер, в этом контроллере дернуть какой-то сервис, репозиторий или work, в конце концов, неважно, и этот work пойдет в базу и вернет вам обратно данные, а, ну, допустим, там да, какую-то информацию, не знаю. Там. Ну, в общем, как и в этом варианте тоже это все придет То есть так или иначе у вас все сводится к тому, что происходит какой-то request и какой-то, собственно говоря, response. Если говорить о концепции уровней, то вот они, эти уровни. И э, эти уровни, ну, например, контроллеры у меня... Где? Вот у меня контроллеры, это будет считаться вот этот уровень. Вот у меня, допустим, кто там, вот сервисы. И это сервисы, ну допустим, вот у меня сервисы, здесь вот этот вот контроллер, это UI представление. Давайте поточнее напишу, чтобы вы не путать. И полагаю, что вы понимаете, что у меня по папкам разложено, а делаю я не, ну, то есть не горизонтальный запрос, а вертикальный. И вот это вот понятие vertical slice architecture то есть, ну, получается таким вот, наверное слайсами, до да, нарезаем вот этот вот функционал, что здесь может быть там метод, который называется там get, там я не знаю, profiles. здесь, например, get, там products. здесь там save products здесь там update profile то есть у нас получается один request Получается один слайс да, То есть такая нарезка Которую в общем-то можно переиспользовать На разных проектах Как вариант, если вы все эти слайсы Разложите по папкам Ну так она Vertical Slice Architecture, она так и есть То есть так называемая Фича Фолдер То есть ваши конкретные фичи Ваши возможности вашего приложения Разложены по папкам И вот вот эту бы концепцию я бы здесь, собственно говоря, переписал. Я, может быть, даже сделаю видео и покажу, как я прям... Ну, Давайте так, поставьте 100 лайков, и мы сделаем этот проект с новыми фичами вместе, так же, как делали его раньше. То есть перепишем его на новый лад с использованием современных технологий. Наберем 100 лайков, сразу начинаем проект делать. Вот, наверное, вот так. Ну и смотрите, здесь уже используется концепция так называемых провайдеров. Я где-то когда-то говорил, что если у вас dependency injection ну, существует там в каких-то зависимостях, например, у вас есть какой-нибудь там набор сервисов, и эти сервисы вы инжектите, например, в провайдеры, а эти провайдеры можно инжектить в менеджер. Вот Если вот это считать менеджерами, вот этот уровень, вот этот уровень можно считать провайдерами, а вот этот уровень считать сервисами, то у вас никогда не будет рекурсии зависимости. Таким образом... У вас не получится заинжектить сервис в сервис, или провайдер провайдер, или наоборот. Здесь ярко выражена зависимость направленная, что у вас верхний уровень инжектится только в нижний, никак не наоборот. И вот здесь эта концепция поддержана, я ее также постараюсь поддерживать. То есть есть провайдеры, есть сервисы, и для примера давайте кликнем какой-нибудь... Продукт-провайдер, да, здесь вот инжектятся сервисы, здесь вот юнит work Но надо сказать, что концепция юнит она э, такая, что где требуется доступ к базе данных, э, в сервисах, видимо, давайте посмотрим, review review сервис, вот он, да, давайте посмотрим на его реализацию. Да, здесь тоже инжектится юнит ну но я вот здесь вот могу вам сказать, что в провайдере инжектятся сервисы, а вот unit Work я бы отсюда убрал. Потому что это другого уровня. Ну, на самом деле, и провайдер непонятно, что делать. Я веду к тому, что вот если посмотреть ту концепцию, которая называется Vertical Slice Architecture, то такое понятие, как... Сервисы оно уходит на второй план. Вам вряд ли потребуются провайдеры, потому что все будет инкапсулировано в одной фиче, в одной вертикальном слайсе, который не потребует шаринга между другими. То есть теоретически у вас будут сервисы, которые можно будет вызывать из разных слайсов, из вертикальных слайсов. Но более высокая иерархия вам не потребуется, во всяком случае мне никогда не требовалось. И это очень упрощает код и разработку. Таким образом получается, что у вас в папке, которая теоретически может называться там, не контроллер, а фича, и в этой фиче будет, допустим, какая-то папка, которая называется, ну что там у нас есть, категории. И в этой категории есть несколько методов, которые опять же вертикально, сквозняком проходят через вот эту вот нарисованную мной идеальную картинку уровней ну идеальные, с точки зрения конечно же моей вот еще раз повторюсь набираем 100 лайков лучше конечно тысячу ну во всяком случае напишите в комментариях если вам это интересно мы перепишем этот проект на новый реалии с новыми библиотеками под новую платформу с новой архитектурой все на этом я с вами прощаюсь я думаю что понятны были какие ошибки были совершены мной в том числе три года назад когда я вам показывал и э, никто не знал, что будет минимальный API. В общем, сейчас бы я это переделал по-другому. Вам желаю не совершать ошибок и пишите правильный код.